Дорогие друзья, рубрика быстрых ответов на ваши вопросы. Когда меня фоткают, моя шея криво, как сказать, как-то криво фо фоткаюсь или что-то не так, скажите, что это может быть. Ну, либо вы действительно криво фотографируетесь, либо у вас шейный сколиоз, потому что на шейный сколиоз, соответственно, у вас как бы комментарий да, оставлен. Вот что это может быть. Если это шейный склеоз, делайте, соответственно, на хотя бы рентген. Даже на рентгене вы увидите, есть у вас там сколиотические изменения или нет.